Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донского, и сегодня самое любимое видео это распаковка первого заказа из каталога Арифлейм номер 5. Шикарный каталог. У меня получился заказ более 250 баллов и вчера я еще один отправила больше чем на 100 баллов заказы сыпется и сыпется и почему в этом каталоге очень много крутых предложений особенно радуют новинки в серии Novation про и я себе кое-что выписала и под заказ поэтому сейчас все расскажу и покажу что самого интересного в этом каталоге так поехали конечно же так как у меня на два номера я делаю заказы у меня два подарка не совсем подарки но зон за 199 рублей мне кажется это очень даже можно назвать подарком я взяла себе желтый а дочка заказала розовый но мы легко можем поменяться потому что живем вместе и всегда можно договориться кто какой зонтик возьмет итак спасем планету потому что эти зонтики сделаны из переработанного вторичного сырья Зонд очень маленький 190 грамм 19 сантиметров в длину сейчас посмотрим насколько качественный пришел зонт отлично у меня уже был голубой мне прислали его на обзор как официальному обозревателю и вы уже голубенькие видели кто смотрит мои видео я уже порадовалась качеству не скажу что они прям такие Ого! но для такого зонтика достаточно упругости и размаха, так сказать, крыши, чтобы спастись от дождя. Почему я такой зонт очень хотела? Дело в том, что для маленькой сумочки и для такой погоды, когда смотришь на улицу и думаешь: не знаю, будет дождь, не знаю, не будет, брать зонт или не брать. Я очень люблю такие маленькие зонтики, которые можно, в принципе, вообще не вынимать из сумки. А зачем я закрыла? Мы с вами вот такую красоту сейчас сделаем. Раз один зонт у нас будет тут а второй желтый такой сочный желто-золотого цвета так мы с ними смело ой классно у меня просто плащ ярко-желтого цвета поэтому я думаю будет О, огонь просто огонь так, и здесь пусть желтый я надеюсь что вы выполнили условия акции и у вас тоже будут такие зонтики главное помните что если вы в прошлом каталоге сделали заказ на 50 баллов вам нужно в этом каталоге тоже сделать заказ на 50 баллов и тогда зонт вы добавляете сразу на втором шаге то есть нажимаете далее из корзины переходите в раздел предложения и там вам предлагают выбрать зонты их всего 4 так что я выписала для себя твердый шампунь наконец-то у нас появился такой вау крутой продукт сегодня попробуем на Мише, он приходит в коробочке такой продукт вот такой кусочек. О, как вкусно пахнет. Вот представляете, вот этот кусочек, 75 грамм, он равен двум флакончикам шампуня по 250 миллилитров Как так? Я попробую, посмотрю, какой будет расход. Мне, честно говоря, очень интересно. Я однажды у одного из блогеров увидела обзор на твердый шампунь, и она его так расхваливала, так расхваливала. Я оставила ссылку под видео, я перешла по ссылке. Кусочек стоил, ну, что-то, 800 или 900 рублей, ну, вот до 1000. Я так удивилась. Думаю, нет, не хочу покупать. Я хочу, чтобы в oriflame появился такой шампунь. И вот он появился пахнет классно авокадо и ромашка один из моих любимых шампуней серии love nature поэтому я думаю что мне он очень понравится по крайней мере с нетерпением жду момента когда можно будет пробовать так что у нас здесь новинки у нас вышли какие-то невероятные продукты с черникой с ягодами с органическими Две маски питания одна мне одна под заказ и скраб маска скраб подождите сейчас правильно скажу как называется А, скраб мармелад я хочу быстрее понюхать как это пахнет крышечки откручиваются а, вот пошла вкусняшка цвет фиолетовый очень красиво а питательная маска сиреневого цвета нежный нежный аромат Ой, хочу попробовать быстрее и одна под заказ то что под заказ я сюда буду ставить чтобы не путаться а это сюда да кстати и крем я тоже взяла для дочки такой крем экзотическая баночка Слушайте, как красиво все оформлено все идет под фольгой защитной поэтому когда вы приносите клиенту и клиенты видят что все запечатано. Как классно. Даже еще так сразу не откроешь. Ой, какой... Ой, как бы его только вот не съесть. А он так вкусно пахнет. У него такой нежный цвет. Капельку возьму, попробовать. Хочется же. Вкусняшка, вкусняшка. Просто прелесть. Хорошо впитывается слушайте такая прелесть я думаю у меня дочка будет просто прыгать от счастья сейчас сниму видео сразу ей сделаю такой подарок ну раз уж начала показывать новинки то покажу сразу и серию для тела набор с лесными ягодами в этот набор входит кусочек мыла один мне один под заказ крем для купания крем для душа ой какой густой посмотрите Такая консистенция. Я сегодня буду принимать душ, все вам расскажу, запишем видео. Два под заказ. Одна клиентка заказала полный набор в подарок для дочки. Так, надо по порядку вот эта вкусняшка выглядит как варенье это скраб джем для тела с лесными ягодами тоже один нам я скрабы очень люблю всегда скрабом пользуюсь я сначала например скрабом делаю или купаюсь гелем потом скрабом в зависимости от скраба потому что есть скрабы которые хочется вот например наш скраб серии спа его хочется и нужно оставить на теле, потому что он с маслами и он напитывает тело, то есть после него нет смысла купаться. Но я сначала зачастую купаюсь гелем, смываю все, очищаю поры, потом еще с крабом натираюсь. То есть я купание люблю, я как крошка-енот. Ой! Слушайте, это выглядит божественно просто. Вам видно, как это все трясется? Какая-то красота? И прям вот эти косточки косточки от ягод мелкие которые будут отшелушивать кожу ой какая прелесть все просто у меня такой слюно, слюнопоток пошел слюна отделение. и э, это у нас крем-йогурт нет это да, крем-йогурт для тела крем-йогурт для душа крем-йогурт для тела сейчас мы с вами все попробуем ой плохо отрываю бумажку ну ладно вот так вот. То есть все под фольгой. Так, с фольги сниму. Вы как много. И на руку. Как его много я взяла. Мне столько на, на две руки, на две ноги хватит. Он так хорошо по телу распределяется, кстати. Несмотря на то, что кожа сейчас я не, не прям вот из душа, то есть кожа не такая эластичная и влажная. Обычно я люблю после душа сразу наносить, потому что вот крема они прям растекаются, так впитываются. Слушайте, я сижу в каком-то дурманящем аромате ягодном. У меня состояние такое, что лето варят варенье и компоты всевозможные и я просто сижу и наслаждаюсь жизнью Слушайте, это очень красиво и вот так вот это будет у нас стоять для того чтобы вот такой вот набор представляете какой шикарный подарок но у нас уже скраба нет на складе я надеюсь его привезут потому что запросы появляются а скрабов нет и под заказ тоже такие же две баночки вот сюда мы их поставим это все было красивенько. так далее заказали у меня два больших геля одинаковых кстати но разные клиенты 400 миллилитров серия discover пляж, пляжи Калифорнии. тоже очень концентрированные приятные гели они отлично пенятся хорошо отмывают то есть кожа после них чистая нет ощущения пленки там или еще чего-то неприятного то есть это очень кайфовые такие продукты которые тоже часто все заказывают и можно про них вот рассказывать вот с удовольствием потому что люди возьмут и будут рады будут пользоваться с огромным удовольствием так далее смотрите у меня в заказе есть продукты с определенных страниц и там идет акция если вы заказываете два продукта то действует скидка то есть большая скидка и у меня заказали два тональных два тональных средства и два консилера получается по более выгодной цене и я об этом прям специально рассказывала клиентке потому что она хотела только тональную основу я показывала смотри разница больше чем в 100 рублей тебе выгодно взять еще какой-то продукт и тогда будет скидка больше и вот выбрали консилеры потому что все-таки тональные основы их мы наносим на лицо да вот выравниваем зону границу между лицом и шеей а на кожу вокруг глаз мы наносим более мягкие средства которые предназначены для кожи вокруг глаз это консилеры специальные праймеры для век используем чтобы тени хорошо фиксировались а тональную основу мы завершаем вот в этой зоне накладывать поэтому тоже об этом рассказываем людям соответственно делаем два полезных дела первое помогаем людям правильно ухаживать за собой и правильно пользоваться косметикой а второе увеличиваем свой заказ а еще третье экономим людям деньги две кисточки в заказе я вот про эту кисть всем всем всем рассказываю это кисть которой можно делать контурирование наносить румяна пудру хайлайтер я эту кисть обожаю у меня она появилась с первого момента как только ее выпустили и она пережила столько со мной а сколько стирок и вот с нее не выпал ни один волосок и она все такого же шикарного качества а вторая кисть она тоже для для консилера но ей очень прикольно наносить тени если например не для консилера а для теней использовать когда нужно сделать такую вот аккуратную галочку и прокрасить складочку я обычно пользуюсь такими плоскими кистями и тоже вот к своим клиентам подбираю такие кисти чтобы их было немного но они носили хороший функционал то есть, чтобы двумя кистями можно было сделать полный макияж. Ну, лучше, конечно, иметь три кисти. На серию для волос, маски для волос, у нас есть вот такие пакетированные, идет специальное предложение. Если вы заказываете из каталога, одна цена. Если вы заказываете через сайт и указывается количество 7 штук, то цена немножечко другая. Посмотрите, обязательно в корзине получается немножечко выгоднее. Поэтому вот у меня в заказе было 7, ой, 6 масок. Я добавила одну и стало, стало круто. Одна маска, можно сказать, в подарок получается. А, так, крема для рук тоже заказали под заказ. Они сейчас идут по акции, по-моему, по 100 рублей очень хорошие крема у них легкая консистенция кстати как вот крема йогурта для тела они легко впитываются не оставляют никаких неприятных ощущений вообще то есть ни тяжести ни липкости поэтому у меня всегда есть в ассортименте несколько вариантов наших кремов а на ночь я стараюсь брать какие-нибудь жирненькие например маску спа для рук или питательный крем с миндалем. Обычно он бывает в больших объемах. Прям все время смотрю на меня тут на кухне стоит. Я когда готовлю, руки сохнут, я намажу и очень быстро напитываются. То есть после контактов с водой я всегда беру что-то более такое, -ху -ху, чтобы ощутимо было. Зубная паста отбеливающая тоже под заказ. Знаете, кто один раз попробовал пасту, тот уже ее заказывает постоянно тоже под заказ средство для ног это лосьон кстати у меня недавно совсем закончился такой лосьон и я могу сказать что у меня от него такое классное впечатление он дорогой конечно но прелесть то есть, если вы любите на свои ноги хорошие продукты наносить, чтобы прям вот было мягко, гладенько, нежненько, легко впитывалось, не оставляло никаких пленочек, то этот лосьон он просто шикарный. И есть специальный крем-гель такой вот с тоненьким дозатором, я с таким тоже пользуюсь. Он от мозолей, сухих, от натоптышей, эффективный. Я у себя убрала с ног такие неприятности, но будет эффект если вы каждый день будете пользоваться каждый день не пропускайте это вот, в принципе касается любого средства которое вот рекомендуется для использования регулярного Ну, если говорить об уходе за лицом то есть если регулярно ухаживать то эффект будет если ухаживать один-два раза в неделю то эффект будет абсолютно другой то же самое и с этими средствами целевыми их нужно использовать каждый день тогда будет хороший результат под заказ два кондиционера тоже у меня подруга она влюблена просто в эту серию восстанавливающую вы знаете я помню момент когда вот я уговаривала приобрести попробовать просто наши шампуни потому что обычно люди привыкают к чему-то на самом деле очень трудно подобрать шампунь чтобы он удовлетворял всем потребностям наверняка у вас тоже были такие ситуации когда вы берете продукт пользуетесь не нравится то жирнит то тяжелит то одно то другое то нет эффекта ожидаемого то все равно волосы сухие топорщатся и вот чтобы получилось то что хочется не всегда получается. И я уже исходя из своего опыта сразу вижу, нужно восстанавливать волосы, нужно им дать питание. И я считаю, что вот, вот прям вот целевой, восстанавливающий. Я просто уговорила, попробуй, вот просто попробуй, но ну, не понравится, я у тебя заберу. Как бы вот эта вот фраза, которую я использую, моя, можно сказать, фишка, а почему я так говорю? Потому что я действительно могу забрать легко. Вообще без проблем. То есть вы попробуете один-два раза. И поп... То есть мои клиенты, если пробуют. И если вам не нравится, я заберу и отдам деньги, или мы закажем что-то другое на эту сумму. Без проблем. Потому что, как правило, я рекомендую те продукты, которые я использую сама. И для меня не составит сложности забрать, даже пусть человек попробует. Ну и пусть. Это как бы вклад в мои коммуникации с людьми, в мою репутацию. Когда я так говорю, пробы не понравится, заберу, верну деньги. Вы знаете, у людей сразу другие вообще ощущения. Они видят мою уверенность, то, что я уверена в этом продукте, то что я не как бы не пасую, не переживаю, не мямлю. Я четко говорю, заберу, если не пойдет. Далее в заказе для кожи, для кожи которую нужно немножечко как сказать снять воспаление то есть мы подобрали с клиенткой из серии Skin продукты очищение тоник мы заказали еще в прошлом каталоге успели в последний день они там были со скидкой а с текущего каталога мы взяли крем матирующий со скидкой маску-пленку чтобы почистить черные точки и маску с глиной они очень классные чтобы ну, чтобы чувствовать, подождите, чтобы чувствовалась кожа хорошо. А, нет, это тоже маска, значит, фу... а, значит, крем в том каталоге. Так, маска против. Против чего? Против черных точек, по-моему. А, короче, я запуталась. Маска пленка такая такая Набрали кучу масок, чтобы все почистить разными способами чтобы убрать воспалительные процессы вот. но и это еще не все как я вам уже говорила у нас вышли новинки в серии Novage и я держу сейчас в руках маску из биоцеллюлозы которая работает следующим образом это не как обычная тканевая маска то есть мы ее наносим на чистую кожу лица и она становится как вторая кожа то есть она очень плотно пролегает, создается эффект вакуума и за счет этого за 15-20 минут пока мы держим маску на лице очень глубоко проникают питательные компоненты в кожу и снимаем маску что мы видим по крайней мере я это видела через видеоролики и эффект такой что женщина на глазах преображается у нее становится такая кожа как будто она светится румянец естественно то есть она прям розовенькая и эффект подтяжки то есть я видела на взрослой женщине одна из наших официальных обозревателей сделала на маме я просто я сама еще не пробовала потому что я сначала сделала пептиды сейчас я делаю сыворотку с витамином С может быть вы тоже видите как у меня меняется кожа я в таком восторге кстати вот сразу я эффект не увидела первый день второй третий я даже начала немножечко огорчаться думаю все-таки нужно было ретинол начать чтобы убрать мои глубокие морщины но вот сегодня 7 дней я уже такая смотрю думаю кожа реально другая стала она даже вот на ощупь я ее когда умываюсь я ее трогаю она вообще другая мне кажется у меня и поры стали меньше и цвет я вот умылась утром вот так стою перед зеркалом а он у меня как будто вот переливается просто после умывания то есть еще без крема и мне теперь уже нравится но там курс рассчитан на 4 недели конечно маску можно сделать я ее обязательно сделаю у меня скоро будет мероприятие у мамы день рождения и тогда я ее сделаю так вот по поводу масок маска стоит в каталоге по-моему 699 или 599 сейчас по акции идет сейчас посмотрим а если заказывать да, 599 а если заказывать 5 штук то получается скидка еще больше поэтому если вы размещаете заказ посмотрите при количестве пяти штук цена выходит вообще вау просто выгодная поэтому я сразу взяла пять у меня одну уже выпросила подруга я ей рассказала про акцию Он говорит ну дай одну попробовать я говорю хорошо поделим я еще пять штук закажу потому что вот такие маски их нужно иметь вы знаете вот как стратегический такой как карта в рукаве козырь Вдруг звонят и говорят, так, завтра на день рождения, или пошли-завтра в кафе, куда-то, да, вот приглашают, или нужно выступить на каком-нибудь мероприятии. Так, а, что делать, я уже три года не была в отпуске. Вы берете эту маску, а еще и патчи можно наши с гиалуроночкой приклеить. И через 20 минут вы можете сказать, что вы вернулись только что с отдыха, там, я не знаю, с кисловод скопили минеральные воды и так далее. Так, и это еще не все это коробка с пептидами То есть здесь сыворотка 7 ампул курс 7-дневный это то что я уже сделала я эффект увидела по моей шее потому что перед применением я тщательно все осмотрела все потрогала на ощупь как это оттягивается какое оно вот на, вот, по ощущениям вот это вот кожа вся потому что возрастные изменения они неизбежны и хочется их прямо вот отодвинуть, отодвинуть прямо вот куда-нибудь подальше, чтобы не стареть, не было морщин, не было вообще вот этих обвисаний и так далее. Но невозможно это совсем убрать, к сожалению. Но выглядеть ухоженной выглядеть халёное, выглядеть сияющий, это мы себе позволить можем, и стоит это достаточно доступно. Вот такой набор в каталоге сейчас. 1999 рублей стоит если у вас есть дисконт то значит отнимаете 20% и это будет стоить 1600 рублей если у вас дисконта нет напишите мне я вам помогу его оформить так вот я проделала просто на ночь один раз я нанесла эту сыворотку а утром я встала и у меня пропала вот тут дряблость потому что вот эта зона она почему-то я не знаю вот мы может растягиваем ее сильно она очень сильно подвержена вот этому старению у меня это ушло я просто прыгала от восторга я себя трогала я стояла минут 30 в ванной я крутилась я включала свет и верхний и у зеркала я себя в телефоне рассматривала оно работает с одного раза поэтому как говорят да, наши тренера по продукции можно эти ампулы тоже иметь как и вот такую маску маску мы на лицо наносим а ампулы можно на шею нанести на ночь утром вы встанете у вас уже будет шея подтянутая ну конечно лучше использовать курсами либо если возможности позволяют финансовые делать это почаще потому что вот эти средства они очень эффективны и их можно использовать на постоянной основе так освободила одну коробочку а тут у меня просто я даже не знаю как вам показать это полная коробка мыла это к вопросу а мыло хорошее ой как тяжело держать я не знаю сколько здесь кусков одна подруга заказала 15 именно камчатка вот это вот мыло 15 штук просто я, я пишу говорю что твое любимое мыло 15 я говорю окей кто-то заказывал всех по два, кто-то всех по одному поэтому вот полная коробка так кто тут смотрите кто под зонтиком этот любитель под зонтиками посидеть так ну и это еще не все так значит два карандаша в заказе какой-то один темный а это зеленый кстати карандаши на последней страничке лесные травы всего по 119 рублей просто эта цена очень классная я обожаю наши выкручивающиеся карандаши кстати мне они нравятся даже больше чем giordani gold и один для губ какой-то розовенький, по-моему Нюд тоже под заказ и это еще не все мне заказали триммер кстати это уже вторая попытка была заказать как-то недавно он был со скидкой не досталось в первую поставку не взяли потом его просто не было и когда я написала говорю, появились тримеры в каталоге возьми пожалуйста и вот она ждет сейчас моего звонка чтобы прям сегодня его забрать потому что очень нужная вещь этот триммер и я вам его не буду раскрывать, потому что под заказ все-таки приятно людям самим открывать всю технику. Я могу показать просто, я Мише дарила аналог. Ну, посмотрите, какой он раньше приходил в такой белой коробке, я даже не помню. И какой он сейчас солидный приходит. Просто вау, приятно и подарить и получить. И этот триммер Миша использует уже очень много лет. У него есть насадки. Давайте посмотрим вот такой аппаратик я снимаю защитный чехол беру насадку и просто вставила подкрутила все работает и то же самое выключила поменяла насадку Оп. все работает очень классная штука и служит уже много-много лет с стримерам разобрались и это еще не все. Как официальному обозревателю мне прислали на обзор вот столько коробочек. Итак, что же здесь в этих коробочках на каждую из них будет отдельный обзор, отдельное видео. Сейчас я в руках держу новинку. Это серия Бриллианс Новейдж Бриллианс против пигментации то есть осветляющая сыворотка. Круто, да? Многие просто сейчас скажут, вау, как круто. Становится все больше и больше продуктов для того, чтобы выровнять тон лица, потому что это действительно проблема очень серьезная. Ух ты! Ух ты, какая она красивая! Такой я еще никогда не видела. Белая такая классная. Так вот, сыворотка. Я ее попробую и тоже вам расскажу подробнее обо всем на свете. Новая пудра в серии the по-моему матирующая пудра и мне очень нравится эта серия я обожаю нашу новую тональную основу я думаю пудра тоже будет крутая мне прислали средний оттенок и сразу вам говорю сделано в Италии это очень хорошо я обожаю когда у нас тени приходят из Италии или от палетки и три палетки с маскирующими корректирующими средствами я еще пока в них не разобралась как они работают и куда наносить и какую кому лучше рекомендовать или нам нужно все три сразу заказывать сейчас посмотрим как они оформлены такие вот баночки и через прозрачное стекло мы сразу вернее пластик мы видим что внутри крышечка просто откручивается нет аромата никакого аромата нет вот одна такая будет у нас и еще две все разные это очень нужные продукты потому что зачастую возникают проблемы ой -ой -ой, возникают проблемы какие-то на коже и хочется их убрать нейтрализовать спрятать сейчас все открыла уже пудру заодно посмотрим о, вау как она красиво оформлена Я, кстати из новинок не брала еще ни один продукт вот из этой обновленной серии очень прикольный дизайн пуховочка пленочка внутри зеркальца как положено и сама пудра да такая шелковая нет запаха не чувствую может быть он есть легкий-легкий но я его не чувствую нет я запахи вообще в принципе чувствую как вы поняли очень приятная пудра такая вот красавица и сейчас посмотрим все три баночки один самый темный мне так интересно для чего и для кого он наверное сделать коррекцию лица до неузнаваемости чтобы быть просто как звездой Голливуда и одна такая вот с желтыми нейтрализаторами очень красивые баночки прелесть просто ну вот теперь я вам все показала мне кажется такой классный заказ каждый раз в заказах что-то новое столько всего привлекательного и интересного я вас благодарю за внимание если у вас остались вопросы задавайте их прямо в комментариях под этим видео когда вы мне пишете в личных сообщениях мне на самом деле я не успеваю отвечать вот всем я стараюсь это делать иногда бывает задержкой но в комментариях это просто святое вы знаете мне Миша не дает покоя пока я на все не отвечу и хорошо когда в комментариях есть вопрос я на него отвечаю и видят сразу все кому интересна эта тема поэтому пишите вопросы в комментариях я вам желаю классного крутого каталога влюбленных в продукцию клиентов чтобы у вас становилось все больше и больше с каждым каталогом с каждым разом и вам красоты здоровья и счастья до встречи всего доброго пока пока